Поссорился муж с женой, да и послал ее к черту. Черт возьми, да забери жену. Прожил мужик месяц, скучно стало, приходит к черту и говорит, слушай, черт, да верни мне мою бабу, не могу без нее. Черт говорит, да без проблем. Угадаешь, с трех раз забирай. Привел он его в большую комнату, а там голая баба, и все задницы стоят к нему. Прошелся он так три раза и безошибочно угадал, где его баба. Черт пристал к нему. Слушай, ну как, как у тебя это получилось, мужик, да легко и просто. Прохожу я вдоль голых задниц стоит. Как своей подхожу, так падает.